здравствуйте друзья сегодня я вам расскажу о том как быстро продавать тексты на бирже контента текст есть одна очень уникальная фишка которая помогает продавать ваши статьи быстро даже если вы еще новичок и у вас нету рейтинга итак смотрите если вы разместили множество статей вот мои тексты, да, которые у меня сейчас размещены. Их э, у меня 56. И смотрите. Если у вас статья не продалась за пять дней, которую вы, например, 5 дней назад выложили на продажу, вы делаете следующее. Смотрите. Ага, эта статья у меня не продалась. Заходите в редактирование статьи. И меняйте ее цену. Можете на рубль больше, на рубль меньше, неважно. Но когда вы сохраните уже изменения вашей статьи, то э, у вас ваша статья выдачи по вашей, по вашему разделу, она будет первая. Первая или вторая, да, но она будет в топ выдачи. Э, свойственно процент того, что вы ее быстро продадите в разы возрастает а относительно тех авторов, которые об этом не знают второй момент, чтобы быстро продавались ваши статьи, вам нужно делать статьи каких-то одних тематик, вот вы видите, да, у меня много статей по психологии по строительству и по медицине у меня много статей у меня целый пласт идет по строительству, потому что если мы посмотрим топ 20 тем проданных за октябрь то увидим, что строительство стоит по продаже на первом месте. Таким образом, поэтому я и пишу статьи по строительству на продажу. Вы узнали секрет, как быстро продать тексты на бирже контента TextSale. Пользуйтесь этой техникой и продавайте в разы больше ваших статей. С вами был я, Евгений Воронюк. До новых встреч. Пока-пока.